Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Твой папа служит России. Благодаря твоему папе, сынок, весь мир может узнать правду о многовековом народе с тысячелетней историей и о справедливом и честном президенте Владимир Владимирович Путине.